А что мы сейчас продаем в Китае? Ты, понятное дело, упомянул конфеты. Если с молоком ты видишь проблемы, кстати, посмотрим все-таки, как они будут решаться. Я надеюсь, что мы какие-то случаи успешных продаж в Китае нашей молочки все-таки узнаем. Ну вот, а что сейчас продает в Китае из нашей сельхозпродукции? Я, наверное, очень сильно удивлю, если скажу, что 70% аквакультур, импорта аквакультуры в Китае, это производство России. Это рыба и морепродукты. 70% импорта это российская аквакультура. Это вот такой тоже очень мощный. Э, Володь, успеха. но я тебя хотел бы, я даже не или поправить, или уточнить. Когда мы говорим аквакультура, это в принципе выращенная рыба, выращенная в прудах, в искусственных водоемах и прочее. А ты, наверное, говоришь все-таки про пойманную в море, ну, нет? Я говорю, что и те, и в данном случае я, скорее всего, имею в виду в целом, что мороженая рыба и мороженые свежие морепродукты, это 70% это российские. Ты же понимаешь, откуда у меня так, такое уточнение, потому что, конечно же, моя душа все-таки немножко переворачивается при мысли о том, что мы продаем природные ресурсы, потому что все-таки понятно, чтобы поймать рыбу или краба, тоже надо построить какое-то там краболовное судно, надо иметь какую-то инфраструктуру, но я немножко тоже связан с этой индустрией был и знаю, насколько это базовая инфраструктура и насколько часто это заключается просто в том, что какие-то не очень новые суда выходят, ловят рыбу, тут же ее перепродают, Перегружают на какие-то другие суда, которые уже занимаются переработкой, причем-то не наши уже суда. И это, конечно, напоминает прям торговлю, ну, не знаю, какую-нибудь нефтью, да, которая не сильно перерабатывается и уходит в сыром виде за границу. Вот ты меня переубедишь, ты скажешь, что нет, на самом деле это мы уже там все разделываем, продаем в Китае готовое упакованное, а еще лучше разведенное в этих э, прудах. Не буду тебя переубеждать, ты просто спросил, что мы много продаем, я тебе ответил, что мы много продаем. Конечно же, это первичная, самая начальная разделка, да, а может быть даже и просто сразу заморозка. Вот это то, чем мы можем похвастаться. Все остальное, к сожалению, у нас ну, на таком... Вот так же, как я говорил про печенье, да? Была... продавали одну машину в месяц, а тут взяли и продали целых 10 машин в месяц. У нас сейчас идет достаточно быстрый рост нашего экспорта в Китай. Но он быстрый за счет почти около нулевой базы. если вы понять, около нулевая базы. Вот была одна машина, стало 10 машин. Вау, классно. При этом надо понимать, что любой более-менее нормальный кондитерский комбинат в месяц продает 20-30 машин. А тут 10 машин вся страна Китай поставила. То есть у нас сейчас идет рост вот за счет этого, за счет нулевой базы. Но, к сожалению, мы вот безумно, безумно опоздали с входом в Китай. Если бы мы начали лет десять назад, пятнадцать назад, когда начинали все, э, ну скажем, международные даже не ту, что бренды, а в принципе между, те, кто поставляет свою продукцию на экспорт из Европы, из Штатов, из Австралии и так далее, да, конечно, у нас была бы ситуация лучше но мы начали об этом думать только тогда, когда у нас э, рухнул сильно рубль в 2014 году. И вот тогда мы начали этим заниматься. Конечно же, были люди, которые поставляли и до этого тот же крокант. Вот тот же крокант, он в том числе силен, потому что он начал раньше. А сейчас воткнуться очень тяжело. То есть давайте понимать, что да, Китай очень большая страна. В Китае, там, говорят, 300 миллионов людей среднего класса. У меня один товарищ говорил. Он говорит, так пусть, говорит, эти 300 миллионов там у меня купят там по бутылке моей воды. Мне в месяц. И мне хватит, говорит, на всю жизнь. Они не купят твою воду. Потому что у них есть Эвиан, у них есть Перье, у них есть Витель. А все остальное у них китайская вода. И они не будут покупать российскую воду. Потому что у них ведь еще потребление импортных продуктов – это демонстративное потребление. Это не потому... Они не потому покупают Витель, что Витель вкуснее. Они покупают Витель, чтобы показать, что я могу позволить себе пить Витель. А российская вода не относится к такому показательному бренду. Ну, да. Да, я с тобой согласен, что... Мы опоздали, с одной стороны, и то, что сейчас усилия и средства, которые надо вложить в раскрутку наших брендов и вообще продукции, они будут какие-то неимоверные. Мне кажется, что у нас часть поставщиков, она живет опять-таки в ожидании успеха кракан, так Как я понимаю, там же ситуация была такая, что это действительно китайские Дистрибьюторы приезжали, у них покупали, все там сами привозили в Китай, сами продвигали, то есть ребята поначалу, по крайней мере, опять-таки, если вдруг нас слушают кто-то, кто знает историю Краканта и может ее рассказать более подробно и более сознанием знанием деталей, мы будем очень рады такому человеку проинтервьюировать его. Но, как я понимаю, поначалу Кракант ничего особо не вкладывал в Китай, уже потом как-то это пошло. Мне кажется, все живут в ожидании чуда. Но вот ты знаешь, я пока говорил, взглянул просто на какие-то цифры, прошлогодние статьи тоже все рапортуют действительно об увеличении экспорта в Китай там, в 10 раз, в 15 раз, какие-то проценты тоже, 40 процентов, в общем, как минимум двузначные проценты. Но, как я понимаю, общая сумма по-прежнему стоит что-то вроде 2,5 миллиардов долларов в год поставки нашей сельхозпродукции в Китай, что... Как я опять же таки понимаю, это капля в море просто по отношению к тому, что Китай закупает за границей. Конечно, конечно. Причем надо отметить, что в этих двух миллиардов продукции высокого передела, то есть то, что становится на полке в магазинах, я не могу ну, вот прям конкретно цифру назвать или там. Но я думаю, что наверное на порядок меньше, чем сельхоз то есть это э, либо зерновые, ну зерновые это в первую очередь соя, э, кукуруза, пшеница, рапс и э, в чуть меньшей степени масла. Масло подсолнечное, масло рапсовое. То есть самый, самый низкий передел. Вот. Это действительно... Ну, более-менее таких промышленных масштабах туда поставляется, а вот если говорить о том, что на полках, ну, я могу муку назвать Макфа в принципе неплохо себя чувствует, я это знаю, потому что Макфа подделывают в Китае. Это же принцип, как сказать, признак успеха. Вот Кракант, даже даже малазийские компании подделывают Кракант, чтобы войти со своими конфетами в Китай. Оказывали я, эти самые бумажечки от малазийских, вот поддельного кроканта. Вот, макфу подделывают, то есть макс, Макфа действительно хороша. Э, Белевская мука, то есть по муке в принципе можно говорить, что мука российская востребована. Мы, наверное, должны упомянуть нашим слушателям, что поставки муки, они еще и ограничиваются квотами в Китае, правильно? То есть, у нас не просто нерадужные перспективы в плане того, что надо вкладывать большие деньги в маркетинг. Еще и такие продукты, как мука, они точно китайским государством ограничиваются. Это есть только несколько импортеров, которые могут этим заниматься, есть квоты. То есть, опять же таки, весь Китай мы мукой даже при желании не завалим. Здесь... Может быть это минус, а может быть даже и плюс. Вот одна из самых больших ошибок, которые, которые российские производители делают в Китае. Они говорят, вот у нас хороший товар, он сам себя продает, ему никакой маркетинг не нужен. Вот давайте вот на ФОБе у меня покупайте, условно говоря, в порту Владивосток, а дальше делайте с этим что хотите. Китаец купил, залип с этим товаром, не получилось у него, он плюнул и берет тот товар, который будет продаваться. Ну, условно говоря, та же вода Витель, она продается в любом случае. Лучше, чем вода российская, ноу no практически. фактически. А по муке производители, точнее представители представительства, которые есть в Китае, они вынуждены работать, активно работать с китайскими покупателями. Иначе вот ну, не, не будет, не будет какой-то левый китаец, который просто ищет себе, куда бы вот ему вложить деньги, он купит раз эту муку, заплатит там 65% пушния против 6%, если под квотами. плюнет, скажет, да ну нафиг, и пойдет искать что-нибудь другое. А ребята, вот я макфовских знаю, представители, они ну, достаточно активно, хорошо там работают, встречаются, уговаривают, то есть они знают рынок. Вообще рынок, рынок надо знать, но ну, это как бы такая стандартная вещь, которую все очень ну, многие да, прекрасно понимают в России. А как доходит до Китая, вот опять на волне хайва. А русские продукты китайцы и так любят, купят и так только за то, что они русские. Да фигня это все. Русские продукты для китайцев нуунейм no абсолютнейшие. В 2019 году... В 19, нет, в 2018 году... В восемнадцатом году впервые впервые Россия попала в топ 100 страновых в топ, в топ 10 страновых брендов то есть вот когда людям говорят вот есть там какие продукты вы бы купили там, ну и на выбор там давайте Штаты, Евросоюз, Австралия и так далее и тому подобное, так вот Россия впервые попала в топ 10 вместе с Таиландом они поделили 9-10 место, то есть до китайцев что тайский товар, что российский товар, это одно и то же а мы говорим, китайцы полюбили российские продукты. Да, и какая-то экзотика, да, как я понимаю, вот так, у нас... Так, это экзотика. Кстати, Ну, как да, тайский какие-нибудь манго, наверное. Вот и у нас получается... А у нас вот, мука. Конфеты, мука, шоколад. Слушай, конфеты... Кстати, я так, последние конфеты... годы видел шоколад наш на полках даже магазинов 24-часового цикла. Вот там 7-11 и прочее. Я видел Аленку, кстати. Аленку, Аленку я видел... Первый раз еще, по-моему, в Шанхае, в, в этом Фэмили Марте не соврать году 2012 или 2013. Аленка на самом деле тоже молодцы. Они тоже рано пошли, но они наделали ошибок на этапе входа там больших. В первую очередь, защиты торговой марки у них были большие проблемы. Вот. Насколько я знаю, они сейчас вроде бы как решили, там, ну, я надеюсь, что у них все будет хорошо, потому что ну, вроде. Вроде они как занимаются этим опять Ну, пожелаем успеха да, тоже нашим шоколадьерам, или как это правильно будет называть в данном случае, uh -huh. чтобы они, конечно, добавили работы нашим производителям тоже зубной пасты. Это опять же таки привет с Платом. Кстати, надо будет попытаться пригласить людей из Платы тоже поговорить вот о таком кейсе, который является успешным.